Спасибо, что проводил. Был просто прекрасный вечер. А могу я решить, что наш первый поцелуй? Такой ты забавный. У меня уже был первый поцелуй. Гарин, ты что, пьяная? Радугу запретили. Почему? Вот я говорю, почему Радугу запретили? Говорит, потому Радуга. Почему ты пьяная? Сука, ты что, по... Я говорю, радугу запрети. Давай в темпе, ноги шире, не заваливайся, давай интенсивней, ну. Давай, давай, давай. А? Сука. Ты что мне мешаешь, Ань? Да я помогаю. Какой помогаю? На работу устройся, толбоящий. Мы, короче, туда, там. Да я ты что? Я говорю. Эй. -э -э! Да он, что, он просто лох, что -то. А что он сейчас сказал? Ну, они это, <пачка> Они <нем> потом, он ему, <пачка> это что? Какое образование у вас было? Вы знаете, на школе были потрясающие ребята. У нас были все ученики, молодые, такие соски, два остановки, просто пушка, короче, образование высшее. Пол меняли? Пол меняли. Это подойдет? Нет, Вова, это не подойдет. Это подойдет? Нет, не подойдет, Вова. Это, это подойдет? Вова, нужно прям презерватить. Слушай, займи пять тысяч. Карин, ты тратишь деньги на всякую фигню. Я вкладываюсь в IT-технологии. И куда ты последний раз сложилась? Вот. Фу, дура. Есть хоть что-то альмянское? Да. Что? Коньяк. О, Руслан, а ты что, посуду попал? Ну да, не на тарелке же ссать. Тоже скажут, Карин, я реально больше не могу. Сиди. Но у меня ноги затекли. Вы, правда, реальный пацан или нет? Пятки, отпусти к О, так реально полегче. Пацаны, там на стуле в офис завезли. Ну, наконец-то. Да кто вообще слушает треки Ольги Бузовой? Карина, я все равно тебя не возьму, там одни пацаны будут. Ну, пожалуйста, но ну я же почти похожа на мальчика, но ну очень же. Пишем? Пишем. Коза, Серва! Мама, вызывай гадалку, куда мне реально порчу. Э, сюда иди. Так, ну-ка, так. Ну-ка. Ну все, пацаны. Балпина. Корей. А нужно сфоткать? Да-да-да, только снизу, чтобы ноги длиннее оказались. Но ну, не сильно снизу, чтобы второго поворотка не было. Но сбоку, чтобы была наша рабочая сторона. Да, только не сильно сбоку, чтобы не расширять. А может вы, блять, с... не будете фоткаться, а? Фу, какой нервный. Психопат. Пацаны, гадкость, сестра таланта. 13 секунд. Нах такой талант. Девчонки, а это вам. Ой. Что без повода? Без повода даришь нам эти одинаковые тюльпаны? То есть ты хочешь сказать, что мы одинаковые? А мы не одинаковые! Юп Ну да такие с съеб... юпсы. Ну, да. Легкая такая, Легкая, не припис... Ага! Шашлык борщ. Сиди дома, я сказал. Я тебя люблю, я тебе доверяю. Карина, мы не будем с тобой вдвоем вместе встречаться. Холодная водица, так не годится. О, вот так я пишу все свои песни. Меняй. Меняй. Меняй, меняй, меня променяй. Оля, Оля, меня... Оля, меня... остановись, мы просто пришли поесть. Карина, правда, что ты закончила курс экстрасенса? Да. А можешь погадать мне на мое прошлое? Только за деньги. Недавно через эту купюру нюхала девушка. Что? А твое прошлое не денег? Еще. Да кто вообще слушает песни Бузовой? Да кто смеется над роликами Карины Кокс? Ой. Сливки вошли в чат. Посмотри, друзья. Что делается? Мы сколько песен, сколько про... Ну, ну, все, пиздец. Сливки вошли в чат. Карина, а почему ты не хочешь, чтобы Хасл и Фарида приходили к нам домой? Потому что они животные. Ты моя рыбка. Тигреночек мой. Ты моя львица. Деревененочек. Ты понимаешь, она должна сама все решать, она сама знает, что делать, а ты вот это, я сказал нет, понял? Нет. Ну, она вот это вот, опали березки стоял, а ты вот это, таря -таря, таря, таря, понимаешь? Непонятно. Ну, мам. Ваньку. Слушай, я сейчас встречаюсь с парнем, mm -hmm. как понять, что он тот самый? Ну, о том самом ты заботишься. Ага. Холишь его, лелеешь. Mm -hmm. Ну, иногда орешь. Oh, oh. Одно совпадение есть. А ты туда относится? Иногда, сука, так бесит. Ты что, не понял? Я тебе еще 10 раз важно повторять. Оно отпустило его. Заткнись. <свист> Жень, слушай, а ты не знаешь, а сколько живут крысы? А что ты себя плохо чувствуешь? <свист> это стиралка, она стирает угу. Это посудомойка, здесь моется посуда а -а -а. Это холодильник, здесь лежит еда угу. Женя, я уезжаю всего на два дня Я ничего не запомнил Отпусти Ну Карина. Женя, как ты относишься к сексу втроем? Ну, наверное, отрицательно Хотя, это интересно Но только если третья будет девушка А почему ты спросила? Да, просто интересно Вы? Нет! Вы должны готовить! Нет! Вы должны мыть посуду! Нет! Здорово, пацаны! <плёк> Ай, блядь! <свят> Придурок! Ты <свят> что, <свят> зимой дурак это, блядь? Пам, Ну ты же сама сказала, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Пошли нахрен отсюда, быстро! Тебе показалось? Этого не было. Этого не было. Тебе показалось. Ой, мне кажется, они друг другу понравились. Да нет, по-моему, они сейчас за еду подерутся. Там Женя привел девушку домой и повел ее в спальню Ну правильно, это его любовница Ты что, разрешаешь ему домой водить любовницу? Лучше дома, чем где-нибудь в подъезде Фарид, может тебе тапочки дать? Нет, спасибо, мне не холодно Фарид, может тогда носочки? В носках мне неудобно Раз дня на сегодня, девушки, если вы наберете лишний вес, то это еще не страшно, а вот если вы наберете бывшему, то это уже пиздец. Кобяков, мне все друзья говорят, что я каблук, потому что я постоянно тебя слушаю. Ну не слушай. Хорошо. Да, блядь, опять! Извините, а у вас есть яйца моего бу? Помогаю в хероне, ставь лайк и подписывайся на канал. До встречи. До встречи. Все. Конечно, нет. Вот и у него их не было. Как твой... понимаете, мой парень меня иногда так вывешивает Просто считайте до 10. Вот попробуйте. Раз, два. Реально помогает. Три, четыре.